Еще одна старая мелодия в новом исполнении. Свою оригинальную трактовку песни Андрея Шпая предлагают вам Наталья Клиш и как Эйфуди. Для меня в этот день, словно в мае сирень, помню. Цвела. Неожиданно. Мою жизнь и мечты помню вошла. Почему? Отчего? Я не знаю сам. Я поверил твоим голубым глазам и теперь скажу тебе. Ты одна в моей судьбе, ты одна в моей судьбе. Дорогой мой, поверь, я не в силах тебе. И дорогой... теперь скажу тебе, ты одна в моей судьбе, ты одна в моей судьбе. Чего да, да, да, да, ты не знаешь да, сам, да, да, да, да, ты поверил да, да, да, моим да, голубым глазам. Голубым И, теперь тебе... И теперь скажу тебе. теперь скажу тебе. Ты одна, одна в моей судьбе. Ты одна в моей.